Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова, и мы продолжаем серию прямых эфиров КФУ Лайф. Сегодня у нас в гостях Институт математики и механики имени Лобачевского. И представлю наших спикеров. Это заведующий отделением педагогического отделения Фархат Шаукатович Зарипов, прошу прощения. Здравствуйте. Доцент кафедры теоретической механики Ринат Султанович Якушев. Добрый день. Добрый, добрый день. И заведующий кафедры геометрии Аркадий Александрович Попов. Это я. И напомню абитуриента, что вы можете задавать свои вопросы в официальной группе ВКонтакте Казанского федерального университета. Ну и приступим отвечать на вопросы. Первый, наверное, будет такой общий. Расскажите вообще про ваш институт. Какие у вас есть направления? Казанский университет с 1880. 2004 года с тех самых времен было четыре <coughs> разряда в Казанском университете. Естественно, конечно, математика, механика с этих времен. С тех самых времен в университете готовятся специалисты по математике, по механике. И на сегодняшний день у нас три отделения по педагогам, по математикам чистым и по механикам. Ну, соответственно, по математикам педагогам коллега будет рассказывать, по математикам тоже ну, коллега вот это, подготовил выступление. Ну, я буду говорить о механике. Ну, несколько слов про механику. Механика начинается с, с орудия и с оружия. С самого начала, самых древних времен. То есть это праща, это пика и так далее. Но современная механика, это далеко ушло от этих простых средств добычи, э, пищи и труда. Хорошо, про другие направления? Давайте я расскажу про математиков. Угу. Значит, у математиков, ну как у всех остальных, наверное, это бакалавриат, магистратура, аспирантура. Ну а что касается того, что такое математика, я надеюсь, все имеют представление еще со школы, поскольку это предмет еще и в школе уже достаточно один из самых основных. И, и на математике эти знания развиваются, пополняются. Я надеюсь, вполне потом хорошо используется, когда люди работают. Те, которые закончили наш вуз. Ну, а про педагогическое образование Фархад Шукатович скажет тоже несколько слов. Ну, я много скажу. Скажи. Водные слова скажу. А, водные слова. Ну, вы все знаете, что профессия учителя математики, информатики. Самое востребованное для нашего государства, нехватка учителей. И вот, а, поэтому те, кто заканчивает, они всегда востребованы и могут найти всегда работу. И, да, в нашей республике только более 300 вакантных мест, и поэтому в этом смысле... Это как бы полезная профессия. А что касается отделений, я еще отдельно расскажу. Но мы как бы про учебные программы, это, наверное, отдельно будет, да, рассказ, да? Что мы как бы сочетаем в себе как бы классический математический такой такое направление, классический университет плюс синтез, скажем, новых методов, информационных технологий и новых требований времени. Но все-таки далеко не будем отходить. Давайте все-таки поговорим про это конкретное направление, форму обучения, так скажем, какие у вас есть программы обучения, вот как раз вы затронули эту тему. Это я, mm -hmm. да? Ну, что касается. Ну, давайте про немножко там двиньте. Про структуру да. про структуру отделения, которое состоит из трех кафедр. Это значит, вот тут на слайде видно. и А что касается направлений. Направлений, у нас вот есть.. Мы про направление будем сразу, да? Нет, это механика там еще дальше чуть... Нет, это, педагогическое. Да, это педагогическое. педагогическое. Чуть дальше можно там? А да, тут есть, да. Учебная программа по направлению вот, педагогического образования. У нас есть пятилетний бакалавриат, пятилетний профиль называется Математика информационную технологию в образовании. Так. И вот я уже говорил, что вот эта программа как бы основана на вот таком сбалансированном синтезе классического университетского математического образования и современных тенденций, связанных с ускоренным развитием информационно-коммуникативных технологий, вот, с другой стороны. Поэтому вот, э, курсы, я про всю программу тут сложно рассказывать, можно там двинуть немножко. А, а так условно вот, курсы можно разделить как бы на три блока. На три. Это мы, значит, осваиваем курсы чисто такой математические, ну, такие как алгебра, теория чисел. Математический анализ, геометрия и так далее. Ну, второй блок — это информатики и компьютерные технологии, куда входят языки программирования и методики преподавания информатики. И третий блок, можно сказать, вот педагогико-психологический блок, где у нас курсы связаны педагогикой, психологии и методикой преподавания математики и информатики. И вот я бы еще туда включил четвертый блок — это математическое, компьютерное и дидактическое моделирование и проектная деятельность на основе междисциплинарных связей как вот объединяющий блок. То есть э, э, при подготовке учителей на основе междисциплинарных связей, чтобы добиться вот, э, э, метапредметных результатов, э, основное внимание уделяется уде, решению задач направленных на построение моделей математических и компьютерных. Ну, тем самым возникает обратная связь, используем проектную деятельность, деятельностный подход. Вот так. И вот, вот так можно разделить. То есть вот как бы не совсем отдельно идут вот эти курсы там, математические, компьютерные. А вот попытка еще создать вот нечто цельное, которое их объединяет за счет междисциплинарности. То есть, главное, основное для учителя это как бы, это как бы создание картин, научной картины мира, так скажем, тоже, да? И поэтому вот нужно всегда объяснять, для чего эта математика востребована. Они должны, в свою очередь, объяснять это своим ученикам, чтобы они понимали что у них возникала мотивация и так далее. Благодарю за ответ. Будет что дополнить? Пожалуйста. Отделение математики ⁇ одно из трех наших отделений. У бакалавриата там две специальности. Это математика и компьютерные науки и математика в цифровой экономике. Как вы видите, и та и другая специальность с компьютерными вещами связана магистратура это опять же три э, таких направления это опять математика и компьютерные науки э, анализ на многообразиях и геометрия ее приложения ну дело в том что в Казанской, ну, на мехмате казанского университета есть такие классические школы включая разумеется и механику тоже это будет отдельный разговор а у нас вот на нашем отделении эти вот три таких научных школы с богатством всевозможных ученых, которые там работают, аспиранты, магистры. Ну и аспирантура, опять же, вот по таким математическим дисциплинам. Так что вот так это все приблизительно выглядит. Бакалавриат 4 года, магистратура два года, аспирантура 4 года. Так что welcome. Я вот добавь, да? хотел еще добавить, что у нас есть пятилетний, пятилетний бакалавриат, о котором я больше говорил, ну есть еще заочный бакалавриат, который открыли что? вот в года три только, да. Вот тут можно будет там открыть. Там срок обучения, срок обучения четыре с половиной года, четыре с половиной года и Чуть дальше, Руслан, Вы сейчас про заочную? Да, про обучение. заочную. Вот, угу. а, этот а, слайд вышел про заочное. Ну просто меня это для, для нас это очень важно, потому что об этом мало информации. А вот вот эта востребованность всегда есть, чтобы заочно дистанционно обучаться, тем более, скажем, выпускникам педагогических колледжей, которым возможно закончили несколько лет назад, возможно, только заканчивают, да то они могут вступить, у нас 25 человек бюджетных мест, это раз. Во-вторых, что там еще? После окончания не могут работать как преподавателями, учителями математики, так и информатики. Поэтому такая <соединенная> объединенная программа. Что еще? Сам, могут туда поступать выпускники педколледжей, техникумов любых направлений, и при этом, если у них нет ЕГА, ну, недавно с данных, которые востребованы, да, они могут поступать по внутренним экзаменам Казанского федерального университета. А те, которые, скажем, закончили педагогические колледжи, да, скажем, они могут, скажем, вот там у нас три экзамена: место общественного знания сдавать педагогику, допустим, да, то есть могут, чтобы было легче. А так, экзамены обычные там, обществознание или педагогика по выбору, русский язык и математика. Вот. Поэтому я вот обращаюсь всем работающим, скажем, где-то там в школах, у которых нет высшего образования, даже, может быть, кто хочет второе высшее получить, что вот иметь в виду вот про это заочное обучение. И ну, приходить к нам. А? Да, а Возможность? На, на заочное. Да, предоставлено. Предоставлено. да, Хорошо. И, наверное, поговорим про институт механики. Про отделение механики. <свят> да. отделение механики самостоятельное как бы, подразделение. У нас две кафедры, которые ведут подготовку по специальности механика. Дело в том, что механика прежде всего, прежде всего связана с жидкостями газами и твердыми телами но еще можно отвести еще следующее направление когда твердые тела взаимодействуют с жидкостями и газовыми то есть проницаемость этих э, взаимодействий различных состояний вещества то что касается механик деформирования твердого тела это кафедры которые готовят по этому направлению у нас есть бакалавриат и магистратура аналогично по кафедре гидроэрроеханики тоже ведется подготовка по Бакалавриату и магистратуре, естественно, конечно, преуспевающие студенты могут поступать в аспирантуру. Поскольку механика в последнее время стала очень много внимания обращать различным механизмам и конструкциям специфическим, не, не, не обязательно там, технологические направления или строительные направления, или авиа, авиастроительные а именно как раз когда дело касается механизмов. Так вот, в этом смысле у нас открылась новая специализация, прикладная механика, по которым ведется подготовка, и в этом направлении получены достаточно успешные результаты. В последнее время наша кафедра даже достигла сказать, результатов, что проводит эксперименты, если это у нас получится, на космических станциях. Вот. Интересно. Вот. Ну, теперь, вот, если экран виден, то можно как раз показывать, что подготовка идет по кафедрам. Схема э, видна. Прежде всего, значит, я сказал, кафедра гидроариомеханики это связано с жидкостями. Прежде всего, взаимодействие с жидкостями, когда обтекание происходит в газовой среде или в жидкой среде, то есть это корабли, самолеты, которые перемещаются в такой среде и соответствующие конструкции, которые подвергаются воздействию окружающей среды, жидкой или газообразной. Поведение этих механизмов и создание соответствующих аппаратов и соответствующих механизмов обследования и исследования таких структур, это как раз идет по этой кафедре. Что касается механика деформирования твердого тела, это, прежде всего, конечно, упругие тела, твердые тела, и они как ведут себя. Ну, Конструктивные элементы, как показано на рисунке, различные конструктивные элементы авиационных кораблестроительных сооружениях, вертолеты, корабли. Ну и иногда у нас возникают очень сложные вопросы, когда эта среда много многокомпонентные, то есть это когда рассматривается композитный материал. Ну, в частности, можно привести самую простую, это резинокортный материал автомобильной шины, который даже простая автомобильная шина включает в себя порядка 20 конструктивных элементов, которые по-разному работают. И нужно взаимодействие этих элементов четко представлять себе, чтобы получать результаты. Значит, здесь картины представлены когда подземные или подводные трубопроводы проводятся, или проводятся расчеты, когда мы проводим туннели для метростроя. Казанский кстати, вариант Это стал актуальным, и исследования в этом направлении проводились на базе нашей кафедры. Ну, дорожное покрытие тоже интересно. Студенты наши участвуют в различных программах, которые э, находят поддержку на уровне правительства и на уровне м, университета. Вот, э, Оскар Санж Сученков создал целую э, лабораторию, в которой очень интересные направления и э, исследования проводятся на базе кафедральных материалов, кафедральных инструментов, и получены очень интересные результаты. Ну, как проводятся исследования? последний, которая связана с микробиологическими объектами, биологическими объектами, это как раз представляет интерес как для медиков, но еще в последнее время проводились исследования, связанные с растительным миром, с растительными конструкциями, которые из себя представляют ну, достаточно сложные объекты. И совместно с Академией наук, с Институтом биологии проводили исследования и интересны для них. Но то, что касается практики, которые проходят наши студенты, это, прежде всего, конечно, научно-исследовательские институты, научно-исследовательские центры, связанные которые с промышленностью и которые связаны с военной техникой. Но На картине представлено, как наши студенты проходили практику или встречались с заводом где производят соответствующие инструменты и соответствующие конструкции. Студенты наши достаточно интенсивно работают, просто вынуждены они это делать, чтобы успевать по своим учебным программам. Аспирантура, успевающие студенты как раз поступают в аспирантуру и провод, продолжают проводить исследования свои на во время учебы в аспирантуре. Вот картины, которые представлены на рисунке, я просто проскажу быстренько, какие объекты разные у нас представлены. Так, вот кафедра у нас представлена достаточно большим количеством преподавателей, которые специалисты в своих областях. Вот, пожалуй. Ну, далеко, вопрос. чтобы не уходить. Mm -hmm. Я так понимаю, у вас практика ориентирования очень, приземленная, ну, приземленная, которая как раз на непосредственно реальная, так сказать. На земле, как говорят, обычно проходит, то есть либо авиационный завод, либо какой-нибудь... Этот... Ну, в том плане, что ее хватает, потому хватает. что это не просто теория, нет, нет. студенты у вас, так скажем, погружаются ну, в атмосферу. Ну, да. ну тем Их более база для этого, в Казани есть вертолетный завод для этого, там судостроительный завод недалеко. Отлично. При необходимости они как раз и могут проходить практику там. А если говорить про педагогическое отделение, вот как проходит практика, допустим, у студентов? Да, я тоже хотел рассказать. Если можно то можно слайдить уже там, там есть как раз про научно исследовательскую работу студентов. У нас практика проходит в Казанских основных школах. Вот. Студенты пишут с квалификационной работой, используя вот практические навыки, которые они приобретают во время именно практики учебной и производственной, так скажем. Да. При этом у нас вот широкий формат еще работ студентов. В каком плане? Они, с одной стороны, они, ну, большая часть, конечно, занимается вот школьными науками, скажем, методикой преподавания, психологическими науками. Большинство идут в магистратуру. У нас своя магистратура, про которую я уже сказал. да. А, а, а, что касается научных исследований, у нас есть курсы вот такого широкого формата, ну, такие как робототехника, да, машинное обучение, курсы. Да? И поэтому студенты участвуют во всяких проектах, связанных, скажем, построением моделей, да, и некоторые, как бы, работы, ну, и имеют научную ценность, еще не все, и у нас, как, вот, скажем, достаточно много математики и информатики, математическое моделирование, и за счет этого некоторые даже студенты, ну, вот, у, у каждого есть свои наклонности, да, если они хотят заниматься чистой наукой, скажем, да, математикой, той же механики, они могут поступать так и происходит поступать в другие магистратуры, но не, не педагогического профиля, допустим да, математического профиля или идти туда в аспирантуру. то есть такое тоже практикуется и мы как бы довольны этим. То есть вот разнообразие направлений достаточно большое, включая то что некоторые любят ну, настраиваться на какие-то административной должности, там вот э, есть, э, там у нас приведены э, дипломные работы, связанные с робототехникой, а дальше еще вот там э, участвуют, э, участвуют, можно дальше там, дальше, вот на тут приведены ст... в разных стажировках, скажем, э, есть там, э, название забыл, ты чуть дальше там, про Сочи. Да, у нас, да, название забыл, Сириус называется так. Есть как бы программа вот, по информатике и математике, которая у нас в республике тоже филиал Сириус, и как бы, некоторые ездят в Сочи еще, там есть вот как бы основное подразделение этого Сириуса, да. То есть эти, они всем этим занимаются. И. Что? А так, что еще можно сказать? Ну, тут как раз можно еще затронуть тему того, что какие возможности ваш башенник Да, делали, да, про возможности. Я, я уже сказал, слишком, вот даже не слишком, а нормально широкие возможности. Угу. Начиная с науки, работы в школе, колледжах. Некоторые, вот у меня была аспирантка, она, она закончила педагогическую магистратуру, и сейчас она работает в энергетическом университете преподавателем. Угу. Да? То есть очень разнообразное направление, включая то, что вот некоторые, вот я знаю, одного недавно закончил, сначала директором школы работал, потом работают как бы директором совхоза, даже такое есть. Хотя закончил, да, педагогическое направление, ну, значит, есть талант и он идет по административной деятельности, такого много происходит. Заучи, директора школы, наши ученики работают. И... А на других отделениях вот по, по поводу возможностей научной деятельности мы поговорили про стажировки, про Даже то, сказать. что у вас практики достаточно много, какие-то, возможно, лаборатории именно в университете открыты. Или, ну, как у нас ваши студенты именно, так скажем, научную деятельность развивают? Давайте я начну с того, что, во-первых, я хотел бы сказать, помочь немножко коллеги, на педагогическом отделении прекрасная олимпиадная подготовка у этих учителей. На педагогическом отделении работают люди, которые, ну, в Казани-то уж точно одни из лучших специалистов, которые занимаются школьниками. Это, кстати, параллельная такая у них деятельность. Что касается э, самого математического отделения, ну, вы, наверное, уже обратили внимание, что и механики, и педагоги — это люди, которые связаны в механике, там непосредственной такой деятельностью. А у нас подготовка, да, теоретическая, но ну, представьте себе любую ситуацию, какой-нибудь бизнес-проект, который занимается, не знаю, дронами вы должны этот дрон как-то ориентировать в пространстве что-то там описывать и эти математические модели если вы руководитель этого бизнес проекта ну как он человек не привлечет в этот проект математика или знаю, банковские проекты ну как без математических моделей Которые, которые разрабатывают математику. Как без таких специалистов обойтись, я не думаю, что это возможно. Поэтому понятно, что э, выпускники э, математического отделения уж точно пользуются популярностью в, и в бизнесе в частности. Не говоря уже о всяких э, высоких административных э, так сказать, должностях, которые они сплошь и рядом занимают. Mm -hmm. Хорошо, давайте немного, если вам нечего больше добавить по этой теме, перейдем а, к моментам поступления. А, вот а, вопрос, а, есть ли у вас а, профили подготовки по специалитету? Возможно, мы уже упоминали, а, но вернемся, еще раз проговорим, возможно. Специалитет. Ну, ну, Разве что. Ну, э, нет, на самом деле нет специалитета. Но, смотрите, я хочу тут подчеркнуть, что вот бакалавриат у нас пятилетний, да, обычно бакалавриат ты бывает четырехлетний, да? Да? да, у нас пять лет обучения, за счет этого мы успеваем давать много математики и много педагогических вот, информации, педагогической науки, и поэтому, поэтому специалитета нет. Но вот сама программа, если так его сравнить, бывшим специалитетом, ну она ничем не хуже. Все это содержится. Ну так получилось, что мы его назвали бакалавриатом. <святый> ну, да. Все равно стандартная <святый> процедуры это обучение, это бакалавриат, магистратура, аспирантура. <святый> э, кстати, ну сейчас так оно повелось. Так, ну, так, там, так пар, и мы готовим. Правда есть вот тонкости. После специалитета можно было пойти в аспирантуру, да? А так получается, я, насколько я помню, сейчас надо обязательно закончить маги... <связь> магистр. Вообще, нельзя, пока не закончишь, еще магистратуру. Да. Да. вот тут, скажем, я вижу какой-то минус, как бы <связь> дольше надо учиться, получается. <связь> Хорошо. Следующий вопрос интересует направление математиков в цифровой экономике. Можно рассказать чуть подробнее про само направление, как учеба проходит? Где Дуба. работают ребята после такого направления и чему там в целом учат? Ну давайте я начну с конца. Где работают? В страховом бизнесе, всевозможные математические модели, в банковском бизнесе, задачи стандартные, в логистике, которые возникают, работают наши выпускники. В экономике в экономике, у разных специфических направлений экономики. Понимаете, без математических моделей, без всевозможных математических задач, пожалуй, мало кто обходится. Ну, разумеется, речь идет о таких так сказать, областях, в которых теоретическая наука все-таки сказывается и должна использоваться много программистов, математики я тоже знаю. Да, конечно. Что касается... Что там еще было? Как проходит учебу у ребят? Учеба происходит достаточно сложно. Математика предмет непростой, я понимаю. То есть, поступая на мехмат, вы должны осознавать, что вы должны будете достаточно сильно развить свои мозги что вам придется сдать много экзаменов, это непросто. Но зато, закончив мехмат, вы получите вот этот вот свой статус. Человек, который будет брать вас на работу, понимающий, что да, вы этот мехмат закончили, он будет иметь представление о том, что вы достаточно человек способный как минимум мыслить, что ваш мозг развился и вас способен на многое. И, в общем, да, преодолев эти сложности, вы, вы можете получить за это. Mm -hmm. ну, ну, в... Можно добавить да. просто. <свят> Насчет математики нужно иметь в виду. Любой ребенок начинается с трех вещей, которые нужно ну, для того, чтобы стать образованным. Должен научиться читать, научиться писать и научиться считать. Значит, что означает читать? Читать — это символы разные, которые мы видим, и буквами обозначаем, и потом умеем выписывать. Вот в этом смысле абстрагирование мышлительного процесса подразумевает, что математика, все разные объекты, которые в жизни реальные представляются, должны быть абстрагированы и представлены в виде неких символов. И, соответственно, работа с этими символами гораздо проще, чем реальными предметами работать. И поэтому комбинаторика, поэтому э, алгоритмы, все эти вещи — на базе чистой математики. Угу. То есть механики наши, которые готовятся по специальности, которые гидромеханикой связаны, с жидкостями, но ну, должны представлять, что это жидкость в виде неких формул уравнений конструктивных элементов. Естественно, если они должны изучать механику деформирования твердого тела, то опять-таки в этой э, сплошной среде могут быть Пузырьки могут быть всякие моменты, и все это нужно описать. Если мы это описывать будем, значит, применяем различные символы и обозначения. И, естественно, обозначения эти оперируются. И если мы получаем некие результаты, в результате оперирования с этими символами, она может быть переноситься на реальный мир и там опробирована. Ну, то есть, наверное, можно сказать, что такая сложная и объемная да нет, не сложная. наука, но нет, она, по сложная. сути, облегчает, можно сказать. Жизнь. Секундочку. Когда вопрос идет о том, какая наука самая сложная, да. давайте я все-таки сказал, мне всегда казалось в школе, что математика – это самый простой Да, конечно. Я, я, я понимаю, но написать сочинение сплошь и рядом было намного сложнее, чем, чем решить эти задачи, которые фигуруют. У меня... Давайте я вот пару слов скажу про, про, про… У меня коллега со мной, который учился, он год проучился в мединституте. И когда он говорил о том, как они сдавали экзамены, меня это просто в ужас повергало. Человек, чтобы сдать один из четырех экзаменов, должен был выучить там Талмуд по анатомии, который, в общем, там 800 страниц, что-то ужасное. В общем, как это можно сделать Слушай, И в этом смысле математика – это… это... Я бы сказал, самый простой предмет. Ну, ну, ну то там все понятно, все. Ну, надо, да. Надо сесть и разобраться. Да, надо. Но, но зато, если вы, так сказать, уделяете этому так сказать, свое внимание, свои, так сказать, вы хотите этого достичь, в общем, тогда это самый простой предмет. Вот я утверждаю, что да, это один из самых простых э, предметов, которые, в общем, на которые человек человеческий мозг способен. Могу просто добавить, просто, что на самом деле, когда человек умеет упорядочивать все эти объекты, систематизировать, с ними обращаться проще. Если представить себе обычную сумку, в которую все подряд бросаешь, она будет мешанина. А если ты определяешь это в этот угол, это в этот угол, то с ними оперируют легче. Поэтому математика приводит ум в порядок. Угу. Да. Спасибо за такой обширный э, ответ и мы будем уже завершать и такой заключительный, наверное, вопрос, где можно найти информацию про поступление, возможно, какие-то конкретные там даты, э, не знаю, баллы посмотреть, на что ориентироваться, куда обращаться, возможно, сайт, возможно, телефон. Казанский университет, да, да, можно... да пожалуйста, вот, Руслан Анатольевич, если покажет, ну, мои презентации прям это ссылка Я есть, кпфу Ру это сайт на котором достаточно много информации о том как где ну я понимаю что вот на, на слух эта фраза ру наверное сложно воспринимается у меня там даже есть где-то qr код э -э, так сказать а, кроме того есть э, вот там внизу если я не ошибаюсь да mm -hmm. а, вот этот qr код это qr код дня открытых дверей <связь> которые мы проводим туда, тоже можно прийти. Вот вы видите те даты. Один день <связь> открытых дверей уже прошел, и поэтому здесь вы видите только два тех, которые еще будут. То есть ближайшие, 19 а, Да. Ну, а что касается вот сайта приемной комиссии Казанского университета, но даже если вы его не запомнили, то в любом поисковике приемная комиссия Казанского университета, и там много-много чего есть, включая... Ну, например, образцы там, тестов в магистратуру mm -hmm. или там, программы в аспирантуру. Ну, что касается бакалавриата, то тут уже, конечно, по результатам ЕГЭ. Ну, а все остальное там точно есть, включая даты, включая возможности для поступления иностранных э, граждан э, там, бесплатно там, для Таджидыкистана, Казахстана, Белоруссии. Я не помню, еще Узбекистана, по-моему. То есть всю эту информацию да, на этом сайте можно найти. Он, Она достаточно ну, богатая. Можно тоже нашу последнюю страницу открыть? Там Могу там. порекомендовать да. еще сайт Мехмата. kpfua.ru. <laughs> <сайт Мехмата, laughs> <да>. <laughs> там тоже есть раздел, посвященный там абитуриентам. Было чуть выше про, пожалуйста. страны там, было. Google, да. Ну, можно добавить просто, что схемы, которые есть, можно сначала сайт, сайт университета найти. Сайт университета, если там находишь уже какое-то направление интересное, соответственно, можно дальше заходить в кафедральный, точнее, сначала факультетский, институтский сайт, и там общее представление. А если уже дальше интересует скажем, математика или педагогика, то можно соответствующие кафедры или отделения представлены на сайте соответствующего отделения. А, и перед тем как закончить, я и на мы, самом может, деле хотела. Я бы... тоже добавлю, там в контактах есть, угу. да? Открыли, да? Нет. Это наш, да? Да, это, вроде это... есть. Это... Я тоже хочу сказать пару слов. У нас помимо а, да, всего нет, нет, прочего нет. есть еще и олимпиада по результатам которой тоже можно поступить, например, в магистратуру. Она называется магистрем. К сожалению, в этом году наши абитуриенты уже опоздали. Вчера был последний очный тур. Но если кто-то соберется в следующем году поступать в магистратуру, можно воспользоваться такой предварительной возможностью. Так сказать, сначала пройти вот эту Олимпиаду и, в общем, считать, если вы там призер или победитель, что вы уже поступили. Такое тоже возможно, и об этом тоже не надо забывать. Я тоже хотел добавить. Вот тут контакты есть. Вот это касается вот тех даже, кто хочет обучаться по направлению, которое есть заочное, да, там про это я говорил. Ну, даже я бы... пишите вот на мой адрес. Да, можно этот адрес можно запомнить, а можно найти на сайте института. Да потому что непосредственно я собираю данные, потому что это важно получается. Да? Я еще раз повторю, да. Фархад Шукач за рипов. Да. Угу. Нет, там написано. Вот. написано. И... Поэтому можете лично послать какие-то вопросы по, этому, по этой почте. Да? Вопросы и свои как бы, желания поступать или не поступать, или там какие-то другие вопросы. Можете всегда писать. Что касается еще, там есть же страны, которые вот перечислены, да, чуть выше там, а? это Казахстан, Киргизия, Узбекистан, да, там еще какие-то страны, которые могут а, поступать на бюджетное обучение наравне с российскими гражданами. То есть, то есть они тоже могут писать, спрашивать и участвовать на этих приемных экзаменах или угу. там посылать угу. свои угу. документы. Да? И пускай не пугает, что механика как бы немножко э, не совсем как-то математика. На самом деле, олимпиады, которые проводят преподаватели механик-математического факультета, института, вот, есть еще э, олимпиады по физике. По результатам, э, проведенных по олимпиадам по физике или математике, можно поступать на специальность механика, на угу. бакалавриат и магистратуру. Это учитывается. Да. да. Кстати, я забыл сказать, сколько у нас э, приема в этом году. Вот На пятилетний бакалавриат у нас была, в прошлом году 25 было, а в этом году 38. То есть уже побольше стало. Увеличилось. Да, да, увеличилось. И поэтому возможности тоже увеличились, получается. Есть еще магистратура на 15 человек, тоже педагогического направления. Вот. Но ну, что касается проходных баллов... Ну, сколько было? В прошлом году было примерно там на каждый предмет где-то 82 балла, да? Это средний балл, имеется в виду. На заочное направление поменьше было. И поэтому так что поступить можно. И мы приглашаем вас вступать в наше направление. Кто будет учиться на мехмате, на механик-математической факультете, он просто приобретает новый язык. Значит, кто-то знает русский, кто-то знает татарский, кто-то французский. А тут еще будет математический язык просто. Хорошо. Я лично от себя просто хотела еще вопрос задать. Он, возможно, немного абстрагирован от вот научная деятельность у вас хорошо развита. что вы скажете про внеурочную деятельность? Ой. Ну, как и в любом, я думаю, институте. У нас это то же самое проводится. Вот. У нас студенческие эти самые. Как он называется? Фестивали. Фестивали, фестивали, концерты в, в неурочное время куча вещей, которые проводятся, чтобы студенты не заскучали. То есть ваши студенты, они не просто погружены в науку, Спортивое они проживают полную студенческую Спортивое жизнь. Во всех они включены и во всех, так сказать, есть у нас спортсмены, которые с результатами, есть которые хорошие, так сказать, художественные самодеятельности, результативные они. Среди институтов КФО, мне кажется, вот Мехмат по спортивным достижениям в одних из первых мест находится, насколько я помню. Да. А и, та, и также по фестивалям еще, которые вот каждый год проводятся. там, День первокурсников. Ну, скоро студенческая весна а? будет. Совсем скоро студенческая весна. Да, студенческая весна. да, это вот, Мехмат занимает первые места. Да. А есть студенты, которые ездят на конференции? У, у студентов-математиков не меньше, чем у других. Я, я бы даже сказал, что... Не меньше, потому что на всех этих олимпи олимпиадах и на всех этих фестивалях и спортивных соревнованиях ну, стараются быть не последними. Угу. Даже если на первое место не выйдут, ну второй, третий точно надо занимать. Ну, как минимум а, у вас предоставляется такая возможность Конечно. заниматься и творчеством, и спортом, есть. И, есть. и наукой. Да. А, если вам что-то добавить, заключающее слово, возможно, что-то передать нашим телезрителям. Если, если э, хотите состояться в жизни и приобрести специальность, которая вам позволит в любой отрасли э, жизнедеятельности человека участвовать, то, получив образование на мехмате, вы можете очень хорошо подготовиться к жизни. Поскольку выпускники механик математического факультета, я все время так называю институтом механики и математики, преуспевают как в государственной службе, в бизнесе, то есть можем просто приведить на сайт, зайти и посмотреть, кто где наши выпускники. От бизнесменов, депутатов и успешных, как это называется, менеджеров и бизнесменов. Угу. Все? Все? От себя еще раз хочу поблагодарить за ваши ответы и в целом то, что пришли к нам сегодня. Мы будем завершать нашу встречу. Меня зовут Екатерина Буранова. До новых встреч.